мобильных новинок Quattro представляет новейшую дисконтную систему UDS Game, которая позволяет получать скидки и бонусные баллы. Скачав бесплатное приложение на ваш смартфон, вы получаете постоянную скидку 10% на аксессуары. Забудьте про дисконтные карты. Но и это еще не все. С нами можно заработать, приглашая своих друзей. Вы получаете 10% с каждой покупки друзей. Бонусные баллы вы можете обменять на понравившийся товар.